Совсем не говорю, штаты. что мы белые пушистые. Конечно, мы затеяли всю эту историю с Украиной. Зря совершенно. Потому что там все... Я просто не знаю ни одного крупного политика в 2014 году, который не готов был бы заключить сделку с Москвой. Просто ни одного не знаю. Сколько угодно радикального и оппозиционного. А вот, мы отрезали им эту возможность. Вот. А политика европейского Да нет, я сейчас говорю про Украину. А украинского. А Европа бы тем более согласилась, если бы Украина там подписала. Все можно было решить. Но сейчас бессмысленно это обсуждать. Ну, что сделано, то сделано. И Украина плохое место для войны, скажем так, для задач. Задач. Потому что там очень уже она очень насторожилась. Она уже довольно хорошо подготовилась. Это будет с их стороны народная война, а с нашей стороны мобилизованность населения на нуле. Это видно по отношению к антиковидным мероприятиям. Хорошо видно никто только воевать, как, а, как а идеологически даже не готов мобилизоваться. Да, у нас, мне кажется, все наоборот. У нас антиковидная, антипрививочная мобилизация отлично работает. Ну да, я говорю о ней. Я говорю о ней. О, в отношении антиковидных мероприятий власти. Власть да. сожгла просто все свои мобилизационные ресурсы, что с пропагандой сделано. Пропаганда теперь живет независимо, она финансируется, живет прекрасно, жирует, но она не обслуживает, как прежде, политические интересы государственной власти. Она ⁇ это отдельная, разрушительная уже... Для власти. А, да, разрушительная для власти, для государственности. Сила, которая борется за свои бюджеты. И лишена, конечно, каких-либо ценностей, не говоря уж о патриотизме. Вот где проблема. Проблема в том, что раскачана система. Украина не годится, я думаю, для... Вот... Ну, мы вошли, допустим, в Украину. Что дальше? Что, что мы там делаем? Ну, стали под Киевом, хотя бы даже стали и в Киеве. И, и, и дальше Что? И что мы, как говорится, как писали в популярных пособиях по сексу в начале 90-х годов, такие баршурки везде продавались, и вот мы в постели, что мы теперь будем делать? Вот. Потому что у нас на самом деле никому в этой стране Украина не нужна. И интересно только, пока ее показывают по телеку. Вот. С удовольствием об этом всем забудут. А уж воевать, простите... Быты, бутыльки, бутыльки прикопанные с маринованными огурцами для оливя.